Страны-производители нефти пришли к соглашению по сокращению добычи. Почему все эти договоренности так важны, если сокращение спроса в любом случае снизит добычу? На самом деле до сих пор снижались только объемы и цены контрактов на поставку нефти в будущем. Текущая добыча не падала. Мгновенно закрыть месторождение нельзя просто технически. А пока у компаний нет ясных ориентиров, они эту работу не начинают, накапливая убытки, поясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. И важны скоординированные действия стран, чтобы не получилось такого, что одни сократили добычу, другие нет, и последние потеснили на рынке первых. Договоренности, которые достигли государства ОПЕК плюс и G20, дают рынку нужные ориентиры, стабилизируют цены и создают основу для их роста в будущем. Как сообщил министр энергетики России Александр Новок, новое соглашение ОПЕК плюс предусматривает, что в мае-июне его участники снизят нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Затем, по мере улучшения экономической ситуации в мире, объемы сокращения будут снижаться. Новая сделка будет действовать до 1 мая 2022 года, участвуют в ней 23 страны, включая Мексику, которая присоединилась к этому картелю впервые. И именно ее позиция затормозила переговоры после первого раунда. Мексиканскому правительству было предложено сократить добычу на 400 тысяч баррелей, оно было согласно только на 100 тысяч, спасли ситуацию американцы, которые пообещали взять 250 тысяч баррелей мексиканского сокращения на себя. В США, Канада, Норвегия, Бразилия, Аргентина формально в ОПЕК плюс не участвуют. Но они впервые участвовали в таких консультациях и пообещали, что их нефтяники уберут с рынка 5 миллионов баррелей в сутки в силу естественного рыночного падения добычи. В общей сложности сокращение мирового нефтяного производства и составит 15%, что приблизительно совпадает с сокращением спроса. В случае, если страны, не входящие в ОПЕК+, плюс, не выполнят обещания и нарастят добычу нефти, участники картеля сделают то же самое. Вместе с министрами в поисках компромисса лично участвовали лидеры России, Саудовской Аравии и США. В течение суток 10 апреля Владимир Путин дважды звонил Дональду Трампу и принцу Салману. Так часто они еще не общались. И дополнительное совещание провели министры энергетики стран, входящих в большую двадцатку. По итогам видеоконференции, которая также прошла 10 апреля, они договорились о создании фокус-группы для мониторинга ситуации на рынке нефти. Но квоты по сокращению добычи нефти пока утвердить так и не смогли.